Птичьих жалко. По крайней мере, им так кажется. Я ведь не шоумен и не должен каждый вечер устраивать там или день шоу. Ну, я надеюсь, это было в планах? А, нет, в планах. Оказались. Тоже нет. Обрадовали? А почему тройку самовольно начали? А кто сказал, что самовольно? Мы сделали это за меньше деньги, в более жатые сроки. Наконец-то. Наконец-то, да. Добрый день, Анатолий Эдуардович. Добрый день. Я получаю много писем от наших партнеров, которые задают вопросы. Основные я сформулировал как-то и хотел бы сегодня вам задать. Ну, Во-первых, очень многие люди интересуются, почему вы, по крайней мере, им так кажется, реже начали давать нам интервью и уделять свое внимание. Как? Службе новостей, так, соответственно, и нашим партнерам, для которых мы и работаем. Ну, мне кажется, не меньше. Я ведь не шоумен, я не должен каждый вечер устраивать там или день шоу. А, работы много, и я сосредоточен сейчас на другой работе, а не, том, не тем, чтобы давать какую-то информацию о нашей работе. А, кажется людям, что в принципе новости, помимо того, что вы реже появляетесь, Кажется людям, что новостей стало меньше. Так ли это? Нет, новостей меньше не стало. Просто некоторые новости идут в закрытом формате, потому что не о всем можно говорить. Все ждут новостей, допустим, об адресных проектах, а как раз эта тема на данном этапе закрыта. Поэтому мы, на по адресным проектом будем давать информацию тогда, когда будут подписаны контракты, договоры, когда уже ничего изменить никто не сможет. Спасибо большое. Но можете ли вы э, хотя бы намекнуть на то, что происходит, в каких сферах, в каких направлениях, областях? Ну, в соответствии с планами работ. У нас 15 этапов, мы их выполняем. И э, вообще, этот этап это вектор э, направления движения. И там есть две составляющие в закрытии этапов. Это выполнение определенных работ и финансирование. Ну и время. Если один из факторов как бы исполняется, то этап закрывается. Так вот, да, по этим этапам многие работы мы должны бы закончить в этом году. Но есть форс-мажоры, мы не можем все предусмотреть. И, например, та же Литва отбросила нас года на полтора, если не на два года. Заблокировали счета отняли деньги все, имущество, и попытались создать имидж, что я русский шпион. В 2014 году Анатолий Юницкий создал несколько компаний в Литве, которые должны были заниматься строительством тестового полигона Skyway на арендованном земельном участке в свободной экономической зоне Шауляй. После серии негативных публикаций в местных средствах массовой информации Прокуратура Литвы инициировала в отношении компании Анатолия Юницкого проверку по подозрению в осуществлении незаконной финансовой деятельности. Вследствие этого автор и разработчик Skyway вынужден был осуществить релокацию проекта в Республику Беларусь, где в апреле 2015 года в городе горка Минской области Началось строительство испытательно-демонстрационного центра струнного транспорта. В июне 2017 года расследование литовской прокуратуры было прекращено в связи с отсутствием доказательств по выдвинутому обвинению. На сегодняшний день генеральный конструктор Skyway так и не получил официальных извинений со стороны литовских властей. И представьте, я два с небольшим года назад приехал в Беларусь, а фактически был один в поле. И за два года с небольшим, посмотрите, что мы сделали. Построено три тестовых участка. Разгонный участок высокоскоростной, это и городская трасса, где струнная ферма. Это два типа трасс городской, легкая и провисающая. И уже заканчивается строительство грузовой трассы. Кстати, например, легкой системы. Городской, не было в планах, а мы ее построили. У нас не было в планах юнибайка, а мы его изготовили. Сейчас он не в экотехнопарке, он едет, кораблем плывет в Эмираты, потому что он будет выставлен на выставке в Дубае в апреле месяце. Мы спроектировали и изготовили 18-местный это не было в планах. Мы спроектировали, изготовили и будем в этом году сертифицировать э, юнибус берельсовый, который едет по двум рельсам, э, 48-местный. Из него можно составить поезда и, и сделать любую вместимость. Это тоже не, этого не было в планах. Э, у нас есть уже в собственности производство, чего не было в планах. Мы его купили. А оборудовали самым современным оборудованием. Дорогим достающим, дорогостоящим, тоже лазер, промышленный стоит где-то 550 тысяч надеюсь, долларов. если это было в планах? Нет, в планах это, это тоже не Там не было производства как такого. там была демонстрация и из изготовление. Именно сюда сторонними силами. Но когда мы начали работать, то оказалось, что если мы отдаем кому-то на, партнерам на подряд, то сроки затягиваются, получается дороже, качество низкое. И в целях повышения эффективности было решено сами со собственными силами это делать. И оказалось, это, мы сделали это за меньшие деньги, в более сжатые сроки и более качественно. Мы организовали производство мотор-колес. Мы сами делаем электродвигатели, это, этого тоже не было в планах. У нас в собственности уже этот офис, четырехэтажное здание где размещено более 300 человек, где-то 350. Это часть нашей компании. Потому что Еще одна часть находится в торговом центре «Титан», где мы раньше находились. Там тоже этаж куплен нами в собственность. Это, этого тоже не было в планах. Потому что зачем платить арендную плату годами, когда можно иметь собственное помещение, если, необходимо, если появится необходимость, можно продать и вернуть деньги. Это же более грамотно, да? Мы спроектировали грузовую систему для перевозки контейнеров и Юниконд. Этого тоже не было в планах. То есть эти 15 этапов не догма, а руководство к действию? Это, вектор, это, это вектор, да. Но, предваряя ваш вопрос, наверное, у вас там есть вопрос, а где высокоскоростная. Потому что есть, тут, есть, да? есть, вот, задают многие задают такой Многие задают вопросы. Тоже есть э, объективные причины, почему мы не приступили к строительству э, этого комплекса высокоскоростного, хотя э, вся проектная часть сделана. Мы спроектировали высокоскоростной «Юнивус», э, э, который завез скорость 500-500 в час, мы его изготавливаем уже, он в производстве, и мы его повезем, покажем на выставке на «Инотранс-2018» в Берлине. Я думаю, это будет изюминка экспозиции вообще. Ну, все, как все были инструкции. юнибайк да, и юнибус это, два года назад. Да, ну высокоскоростной, где 500 км в час. Ну, я не знаю, кто-нибудь демонстрировал да, на «Инотрансе» такие машины? Думаю, и, нет. Я тоже думаю, что нет, да? Мы спроектировали саму дорогу, эстакаду со всей инфраструктурой. Вся проектная организация сделана. Но когда мы стали отводить землю, то не то, что возникли там проблемы. Затянулся отвод земли под вот, вот, тестовый участок скоростной. И такие банальные причины, я даже писал письмо президенту, просил помочь ускорить отвод земли. И администрация президента ответила, что они не будут беспокоить президента по пустякам. И наши аргументы о том, что это нужно Беларуси, очень неубедительны. А в посокламе ответили, что птичек жалко. И будет, вот, видимо, невидимо много, ну, много выброшенных деревьев ценных пород, хотя там идет по болоту вдоль федеральной трассы. Ну, ясно, что это надуманная причина. Мы работу как бы не бросили, но ходить годами по кабинетам это самоцель. Нет? нет. Мы проживаем эту работу, но не делаем ставку вот на что, что надо построить здесь, а работаем в других странах. И у нас есть несколько альтернативных вариантов. Они сейчас в работе, и через где-то полтора-два месяца я уже сообщу результаты. Прекрасно. Обрадовали Сразу Так скажу. что нет, нет, все. И там очень быстро мы построим. Представляете, мы хотели строить там, где половина трасс, это болото. Представляете, как тяжело в болоте строить, да? Как тяжело лес рубить, ну, ценных полов. Охраня, охранять птичек и так далее. А можно построить в стране, где птичек нет, деревья не надо рубить, и, и, и болот века. нет, и охранять не надо. И оказывается, зимы где нет, где сильные морозы, и строить и легче, и дешевле будет, и проще, и быстрее. Спасибо большое. Кстати, насчет стройки. Очень многие спрашивают, прочитав все наши вот эти разрешения, вот, экотехнопарка, объекты и так далее, а почему стройку самовольно начали? А кто сказал, что самовольно? Там где-то написано, что... Нет, так это самострой, это не значит, что самовольно. Дело в том, что если бы мы подходили традиционно, то мы до сих пор согласовывали. Ничего бы не было. Там был бы бурьян и ямы. Танковый полигон. Поэтому это было согласовано с местными властями, что для ускорения работ мы как бы запараллели вам вопросы согласования, утверждения и строительства, проходя, естественно, все экспертизы. Поэтому это не совсем так. Это надо было так записать в документах, потому что это, с ну, согласно мотивов так, да? А на самом деле мы самовольно ничего не строили все, что было по графику, и мы все это согласовали. спасибо большое. И так было проще ввести в строй. А мы уже несколько объектов, то есть фактически экотехнопарк, там несколько объектов, мы уже ввели в строй и получили соответствующие документ. Спасибо большое. Вы уже упоминали адресные проекты, сказали, что эта тема закрытая, поэтому не буду задавать вам этого вопроса. Но тем не менее, что происходит в экотехнопарке, в общем-то, это демонстрационный центр, поэтому никаких секретов там нет. А в связи с тем, что он уже введен в действие, а объекты приняты и так далее, наверняка грядущий экофест затмит все предыдущие. Расскажите, я, я, что я там думаю, Да, но я не, не могу все сказать, там некая интрига должна быть. Так но мы покажем то, что много чего опять же, не было в планах. На это не было финансирования, кстати, поэтому мы, еще раз повторяю, делаем больше, чем планировалось, за меньшие деньги, и быстрее, чем планировалось. И поэтому много будет показано, что, опять же, не планировалось, на это не было денег, но мы это, тем не менее, делаем. Ну, во-первых, мы еще покажем один тип дороги, она будет вот суперлегкая. И будет дешевле даже того, что мы показываем, наших вот, легкой путевой структуры в разы. То есть она по эффективности будет такая же, а по стоимости будет в разы дешевле. Мы это покажем. Мы покажем еще два типа систем транспортных. В самой крупной в мире дрон. Нет, такого дрона нет нигде. Ни в Штатах, ни в там, Германии, ни в Японии, нигде. Его просто подъемность больше тонн. И не потому, что мы хотим просто вот что-то показать, чего другие не делали. Даже когда нам надо было строить в Беларуси вот скоростную дорогу по болоту, то вопрос, а что, каждой опоре надо прокладывать дорогу, чтобы за, свайзу или опору поставить? Поэтому нужен Дрон, который бы возил ну, грузы, элементы, опор, путевой структуры весом порядка тонн. Для строительства? Для строительства. А как же реку пересечь? А как в горах строить? Это, это необходимо. Ведь если традиционный вертолет арендовать, то это будет миллионы долларов в год. Так, и все равно это будет зависеть от кого-то. А Здесь, собственно, техника может строить. Да? Поэтому покажем этот дрон. Летом на экофесте? Да. Вау. Ну, катать, естественно, не будем, это же дрон, он грузовой. Ну, покажем, как он взлетит с грузом, тонны. покажем, Мы сможем катать на нашем подвижном составе наших инвесторов. Наконец-то. Наконец-то, да. Мы покажем собственный электромобиль, которого нет в мире подобного. Он социальный. Он в первую очередь предназначен для людей с ограниченными возможностями, для колясочников. И таких автомобилей нет, когда водитель может сидеть в коляске инвалидной и управлять автомобилем, не слезая с коляски. Помню о том, что у нас много инвесторов с ограниченными возможностями, я обещал им в свое время помочь. Я помню свое обещание. Спасибо большое, Анатолий Эдуардович. Очень, очень интересная сегодня получилась беседа. Я, подводя итог нашему разговору, хочу лишь пожелать вам воплотить все ваши благородные цели в жизнь.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 Так, друзья, как видно, как слышно? Дайте обратную связь. В перископе все нормально. Спартак приветствую, из Красноярска. Юрий, всех уже, уже всех по именам и скоро по этим пол никам буду знать. Так, видно, слышно хорошо, да? Ну что, друзья, сегодня... 28 марта, среда, поэтому традиционный наш технико-экономический вебинар. Единственное, что второй раз подряд я буду вести без Алексея. Вот, я думаю, что мы ему это простим. Отсутствие сегодня на вебинаре он сам на следующий раз обязательно будет принимать участие. И сейчас просто у нас друзья... Очень такой важный этап именно в, в развитии, как мы говорим, блокчейн направления в направлении э, токенизации, что у нас на этой неделе, как мы обещали, запуск идет с сайта, вот, перевод его на основные языки, и Алексей сейчас просто с головой э, в этом процессе, и на следующей неделе мы дадим уже и ссылки, в чатах вы увидите, будут ссылки на сайт, и в общем-то блокчейн направления начнет жить. Дальше мы готовим, как мы уже говорили, обучение, мы покажем синхронизацию, что будет происходить, но это все, друзья, позже. Давайте, конечно, начнем наш вебинар, тут уже и в чатах писали, и я отсмотрел. ну, во-первых, извиняюсь, друзья, за небольшую задержку, я буквально только вот несколько минут назад вскочил в, с гаража в кабинет свой. Спустился, поэтому я был на встрече, поэтому, поэтому ну, скажем так, чуть-чуть, когда вдвоем ведем с Алексеем, мы можем друг друга перестраховать, а когда один, так, конечно, очень, очень жесткие условия как бы такие. Вот, и начнем, конечно, мы с... с ну, там, там, с минуты молчания, как раньше принято говорить, потому что то, что произошло в Кемерово в воскресенье в торговом центре «Зимняя вишня», это, конечно, большая трагедия. И я прошу всех, кто мало-мальски относится к этому серьезно, или это то почтить память, и это действительно большая-большая трагедия и для Кемерово, и для всей Кемеровской области, и для всей страны. Потому что когда в мирное время гибнет такое количество, а тем более количество детей, это страшная трагедия. И для меня это не посторонняя как, как бы вещь, потому что я э, знал э, некоторых э, родителей, которые теряли там детей. То, что я сам с Кемеровской области, с Новокузнецкой. Я знал владельца э, тем, кто владеет, и тех, кто занят, занят этим бизнесом. И, так что эта трагедия отчасти как бы так меня коснулась и поэтому э, я когда видел и как губернатор Тулеев общался с президентом, это, это тоже для меня, потому что я какое-то время назад работал под началом а, Амангумировича Тулеева там, до, в, в довольно таки высоком ранге в Кемеровской области, поэтому для меня это конечно и как личная как, как бы такая э, вещь, личная трагедия, поэтому Друзья, давайте еще раз желаем мужества тем, кто в этой, в этой, в этой трагедии потерял родных, близких, друзей. Вот. И к чести сказано, что и губернатор выступил очень достойно и повел себя. Но Аман Гумерыч, он всегда очень, скажем так, сильный человек. И он во многих трагедиях, когда они происходили, лично принимал участие. Либо с шахтерами, которые были в шахтах там, на производстве. Вот. Ну и здесь, конечно, в этой трагедии он тоже не остался в стороне. И президент страны Путин тоже, это очень, на мой взгляд, правильный шаг, что он прилетел в Кемерово, поддержал людей, высказал свое отношение, даже своим присутствием, что это очень такое важное событие, и он не может его просто так оставить и не прокомментировать. Поэтому это, друзья, тоже такая то, что... Траур объявлен, сначала был только в Кемеровской области, потом присоединился Екатеринбург, мэр Чел... Екатеринбурга объявил траур, ну а потом уже вся страна, поэтому, конечно, и тут много разговоров, там правильно, неправильно, сколько погибших, это, друзья, такая-такая сейчас уже несущественная какая разница, сколько и так 64 человека, которых объявили, это огромное количество людей. это фактически войсковой батальон в мирное время, из которых... Большинство, конечно, детей, это, это, это, это, это выводы будут сделаны, но это, друзья, как раз уже для э, служб, для разбирательств. Для этого. Конечно, как показывает практика, всегда чья-то трагедия или так, такого плана трагедия, это всегда чья-то недоработка, это всегда чья-то халатность. И в этот раз выяснится, что э, противопожарной безопасностью пренебрегали, что выходы все закрыты, что никто к этому не готовился. Вот. может быть выяснится, что это и умышленное действие, потому что тоже, друзья, меня просто поражает, вот честно могу сказать, что вот на такой трагедии, что сейчас идет политическая такой спектакль высылка с российских дипломатов из 30 стран мира, и один из аргументов, который приводит Госдеп США по высылке, это трагедия в Кемеровской области. Я, честно говоря, вчера, когда услышал пресс-релиз, я не поверил своим глазам, то есть какая связь между трагедией, которая произошла в Кемерово и уже буквально через несколько дней высылка э, дипломатов с, с, с аргументацией, что это в том числе и связано с событием в Кемерово. Поэтому, друзья, можно отконстатировать, что настолько э, игра идет большая, настолько, что даже такие вещи и нисколько нельзя исключать. Я, допустим, то есть у меня нет никаких аргументов, никаких фактов на это говорить, что... Это запущено специально в нужное время, и такая трагедия готовилась определенными спецслужбами. Это, я, я это не могу сейчас исключить, потому что как это разыгрывается и как это все используется, то возникает вопрос, если бы этого не произошло, то это надо было придумать. Поэтому вот это уже, когда на чужом горе делают вот такие большие-большие игры. Но это, друзья, в политике, к сожалению встречается не раз и не два. Вы помните, когда была большая трагедия, когда сбили малазийский Боинг на территории Украины, тоже как это разыграли, в политическом спектакле погибло там 300 человек, а до сих пор какие-то голословные обвинения в одну и в другую сторону, нет никаких доказательств, но игра на этом уровне, именно вот на такой крови, она делается. Поэтому, друзья, это грязная политика, это грязные вещи, и давайте ну, как бы наши отношения именно как проект SkyWay, нас как команды, мы можем относиться, что мы вне политики, мы вне такой игры. Для нас самое главное – это строй SkyWay, спасай планету. И мы делаем дело, которое необходимо, мы делаем то, что сегодня нужно каждому человеку на Земле, то есть мы улучшаем экологию, то есть то, что не будет сжигаться миллиарды тонн нефтепродуктов. Мы делаем движение безопасным, когда не будут гибнуть миллионы людей на, по всей планете. <coughs> то что представьте, здесь трагедия 64 человека и какая-то трагедия. А вы представьте, что во всем мире на автомобилях в год гибнет более миллиона человек. Вы можете представить? Это такой город, как, я не знаю, там, Новосибирск или Красноярск, целиком погибает под колесами автомобилей и порядка 10-12 миллионов становятся инвалидами. Это страшные цифры, друзья, страшные, и с этим надо бороться, и бороться именно целенаправленно, бороться интеллектуально, бороться технологически. Чем мы для себя и поставили проектом и автор проекта, инженер Юницкий, который разработал технологическую платформу, именно инновационную транспортную платформу, которая уходит от этих проблем. Поэтому мы сегодня можем констатировать, что, чтобы вот таких трагедий, как произошли, в, в Кемерово. А это, друзья, как ни крути, это техногенная катастрофа. Это катастрофа, которая обусловлена технологией, обусловлена борющим людей, которые находятся в определенном месте. Определённые технологии спасения, технологии оповещения и так далее. Так вот, нарушение этих технологий, они как раз приводят к жертвам. В транспорте, чем мы с вами занимаемся, это технология движения, технология безопасности, то, что сегодня делает именно цивилизация и технологический процесс. И мы поставили своей целью, и Юницкий в этом плане создал целое научное инженерное направление, которое меняет. И сегодня мы подходим к тому, что и мы с вами находимся на этапе того, что мы переходим от деклараций очень многих научных, правильных, нужных, востребованных вещей, но мы все-таки уже инновационная, научно-технологическая, научно-инженерная компания, концерн, который сегодня уже реализует научные разработки. Поэтому, к сожалению, вот с таким началом, но мы дальше будем продолжать говорить о проекте Skyway, мы дальше будем говорить о перспективах его развития, о том, что мы сделали, о том, что нам предстоит сделать и о том, что... Все вместе мы ставим, какие цели и задачи, которые мы решаем. Так, Я буду отчасти, друзья, еще ставить, мне очень много сейчас задают вопросов. И я как раз буду сегодняшнее выступление, как раз и сегодняшний наш вебинар действует. Буду ставить в рамках опросов и ответов основных, которые сегодня существуют. Первый вопрос, который у меня сейчас перископию, сам почему я сегодня не в костюме, а в какой-то странной майке. Ну, значит, я не знаю, насколько в перископе точно вижу, а насколько видно в, э, в нашей комнате Видите, друзья. Это майка, которую я привез с Праги с конференции, которую э, там распространяет, ну и предлагает всем участникам. Это Адриан и Нина, наши старые друзья и активные партнеры. Они, как, как всегда, в этом раз в Праге занимались организацией, была очень хорошая организация. И у меня на майке написано, что «Вашу энергию в движении». Есть, поэтому это я специально сегодня одел этот лозунг, потому что то, что, друзья, мы сегодня осуществляем движение, это благодаря именно благодаря нашей энергии. И сейчас на том этапе, очень важном этапе для компании, то есть у нас идет смена, очередная смена перехода этапа с 10 на 11, и в 23:59 12 апреля в день космонавтики и это и в день окончания работы международной выставки в Дубае, где будет э, принято и подписано очень ну, серьезные, э, скажем так, концептуальные документы для развития SkyWay, то мы как раз будем переходить на 11 этап. Для тех, кто знает, я просто еще раз повторю, что с, э, смена этапа для нас это очередной важный этап, это прежде всего отчет о выполненной работе, о том, что завершены все находящиеся э, Цели и задачи, которые ставились на 10 этап, и сегодня ставятся цели и задачи на 11 й то есть то, что будет сделано и сначала задекларировано, а потом реализовано уже на 11 этапе. Всегда это сопровождается снижением венчурных премий, которые мы называем именно дискаунты по, по полученным долям, то есть за внесенные инвестиции. Это тоже, друзья, как определенный этап, потому что риски с каждым этапом, они снижаются. Именно технологические, друзья, риски, мы тоже это не, повторя... не перестаем повторять, что сегодня венчурный проект является в основном из-за технологической составляющей. То есть что о том, о чем говорит инженер Юницкий, о том, о чем говорит вся его инженерная школа, она должна быть де. Должно быть показано, должно быть продемонстрировано. Исходя из этого будут приниматься решения, технология заслуживает внимания для инвесторов или нет. Сегодня на ранних стадии входят, особенно те, кто вошли в 2014-2015 в году, это в основном, не в основном, а это венчурные инвесторы, это те, кто принимают решения, исходя из рисков, которые компенсируются, у кого интуицией, у кого знаниями у кого ну, просто желанием инвестировать во что-то новое, потому что объем инвестиций для каждого инвестора они довольно-таки небольшие были какое-то время. Сегодня у нас приходят все более-более и более крупные инвесторы, и, соответственно, это уже становится действительно для многих очень профессиональным серьезным бизнесом. И по мере того, как мы начали демонстрировать, то есть на Инотрансе 21, ну там 21-23 сентября 2016 года были продемонстрированы первые машины. Именно подвижной состав Skyway это наш любимый Unibike, здесь видите, он у меня сейчас на, на майке здесь изображен, и Unibus, и соответственно было продекларировано, что в этом же году, до конца года, осенью, начнутся ходовые испытания. И 29 ноября юнибайк совершил первый свой проезд по путевой структуре, именно для массового такого, для открытого показа, то есть и там были делегации из Израиля, из Грузии, из Мал... Малайзии, ну в общем, помните эти все репортажи, соответственно, начались ходовые испытания, и мы считаем 29 ноября, это как день рождения, именно дата, когда запущена практическая Демонстрация Skyway. Потом уже в плановом порядке приступили к испытаниям Юнибуса. Потом путевая структура была достроена провисающей уже гибкой системой. Сейчас она закольцована. На, и на Экофесте в этом году, который будет в августе 2018 года, мы увидим уже кольцевое движение когда Юнибайк и Юнибус будут уже бегать по кольцевой структуре. Определенные условия будут, когда можно будет задать вопросы, а можно ли будет прокатиться. Можно будет для участников Экофеста, кто на определенных условиях сможет принять в этом участие. Вот. Потом, друзья, мы увидели с вами следующее. Это легкую грузовую систему, для которой целое направление бизнеса идет сейчас. Потом была введена в строй эстакада, который является и разгонным участком для скоростного модуля Юнилета и уже непосредственно работающей стокадой для Юнибуса, Юнибайков в подвешенном именно в подвесном варианте и для грузовых э, перевозок. Сегодня дальше идет работа уже по разработке нового направления, это называется ЮниКонт, то есть э, то, что будет уже перевозить э, контейнеры, это тоже целые на 20 и 40 футовые это, соответственно, целое техническое направление. И, как вы видели, репортажи буквально две или три недели назад, соответственно, тут вопрос можно ли прокатиться на летающем дроне. Но, друзья, конечно, более глупый вопрос, трудно будет представить. Во-первых, грузовой трон служит для того, чтобы перевозить грузы. И можно ли будет прокатиться на грузовом само посмотреть можно будет, как он будет работать. И то, опять я от прошлый раз говорил, что от этого зависит э, огромное количество согласований, потому что демонстрация летательных аппаратов при таком стечении народа это все-таки уже мы в прошлом году еле-еле получили разрешение, чтобы продемонстрировать движение юнибайка, юнибус, а в этом году, чтобы еще и дрон летал, друзья, я с большей долей вероятности могу сказать, что при таком стечении э, народа, то есть это уже получается авиашоу, а это, друзья, настолько усложнит продвижение ну, согласования Экофеста, что наверное мы на это пойти не будем, поэтому все испытания будут засняты, вы увидите ролики, и увидите этих дронов все живьем, вот, то есть их можно будет, с ними можно будет сфотографироваться, это 100%, можно будет потрогать его рукой, может быть даже посидеть рядом с ним или в нем, в его кабине, ну, не кабинной, а грузовой Поэтому, но то, что в, дверь, в, в летном качестве продемонстрируют дроны, друзья, это, скорее всего, вряд ли, потому что все-таки э, это все связано уже с системой, системой безопасности при таком стечении народа. Когда дрон, который везет уже почти более тонны весом грузов, это уже серьезная машина, и здесь как раз э, подход должен быть, ну, я думаю, что грамотный. Теперь, друзья, еще раз, это и для Леонида... Кто у нас пишет, большой, кстати, ему благодарность за работу по боевому листку. Поэтому, друзья, я всем сейчас рекомендую, всем нашим активным партнерам, пользуйтесь логикой боевого листка. То есть это наш вебинар потом весь расположен на тезисы, причем он более широкий, чем просто то, что я говорю. Вы заметили, наверное, что я не демонстрирую сейчас ни слайдов, ни роликов, нет, потому что не тратить на это время. Просто я обозначаю то, что происходит, а Леонид потом вставляет это все в ролике, когда вы читаете «Боевой листок», то вы можете, на, нажав на любую ссылку, увидеть все фотографии, которые идут, увидеть все ролики, которые я называю. Соответственно, это очень хороший инструмент, и мы перестали сейчас еще и вести вебинары на остальные языки, мы просто переводим этот «Боевой листок», и он расходится. Ну, «Боевой листок» вы понимаете, это условное название, это краткие тезисы вебинаров и основных ответов на… Основные вопросы, которые сегодня встают. Вот, поэтому, друзья, я хотел бы сегодня еще остановиться на одном вопросе. Он, конечно, на сегодняшний вебинар, тут у меня про токены спрашивают. Ну да, давайте тогда эту тему закроем. Значит, Как я уже сказал, что на следующей неделе Алексей уже сделает вам экскурсию по сайту платформы. Именно нашей SkyWay платформы, которая готовит именно к запуску оцифрованных, токенизированных адресных проектов, она для этой цели у этой платформы и стоит. Сразу могу добавить, что сейчас уже прорабатывается вопрос по запуску размещения на этой платформе целого ряда адресных проектов, естественно, с выпуском на это специализированных токенов. И также задаю много вопросов, будут ли совместные выпуска и акции токен под, под какие-то программы. И здесь ну, обозначив несколько вперед задачу, сейчас могу сказать, что готовится несколько направлений. Ну, например, одно из направлений это скоростное движение и скорее всего там на это направление будут выпускаться и токены и акции. И все наши акционеры Skyway, кто покупает акции, соответственно может также получать пакеты токены. И наоборот кто заходит из интернета и блокчейн-сообщества, кто покупает токены, он, соответственно, также может и участвовать в программе получения долей, подкрепленных интеллектуальной собственностью. Вот. Это тоже наше дальнейшее такое развитие, поэтому это перспективное такое направление, которое будет сейчас совмещать именно работать. Третий вопрос, который очень часто звучит, связанный с партнерской программой на платформе блокчейн. Здесь сразу могу сказать, что в самой платформе и на блокчейн не может быть никакой партнерской программы, но мы прорабатываем уже именно директорским составом Skyway Capital, что мы скорее всего предложим нашим партнерам, нашим э, друзьям э, именно программы, когда можно будет в том или ином виде партнерскую программу уже делать именно и для привлечения инвестиций в э, блокчейн. То есть, Дальше, как это будет выглядеть, друзья, мы сейчас 100% сказать не можем, это отрабатывается вопрос, но шаг за шагом мы эти вопросы выпускаем. И сейчас уже стоит задача, Вот я сегодня только разговаривал с Анатолием Юницким, он вернулся в очередной раз из большой поездки по Юго-Восточной Азии, Арабским Эмиратам был еще на переговорах в одной из таких серьезных европейских стран с чиновниками очень высокого уровня. И он уже как раз ставит, ну, он давно ставил задачу, что сегодня уже стоит вопрос по срокам, чтобы э, в мае месяце мы уже были готовы к первой, э, первому размещению именно уже специализированных токенов, э, по адресным проектам на нашей платформе. И мы нашей командой усиленно к этому идем, и думаю, что эту задачу, эту задачу мы выполним. И здесь, друзья, как раз очень важно сейчас понимать тот процесс, который происходит. У нас две недели осталось до смены дисконта, и остались до конца буквально считанные дни, по когда возможность продления рассрочит Друзья, не упускайте этот момент. Таких возможностей больше не будет. Поэтому это и объясняйте своим близким партнерам и друзьям, и тех, кого привлекаете на работу, что друзья сегодня уникальные возможности, и они со с каждой сменой этапа повторяться не будут. Поэтому используйте эту возможность, которая вам сегодня дается, используйте свои э, организационные и возможности, которые у вас есть сегодня по работе, партнерами и, и строите свой бизнес, и помогайте людям входить в этот проект, потому что это также крайне-крайне э, важно. И поэтому сегодня, увязывая э, запуск и нового направления по привлечению инвестиций и оптимизации сегодняшней работать по тому, что инвестиции в акции SkyWay – это самое интересное, друзья, мы никогда не перестанем это говорить, что это самое эффективное и самое перспективное именно инвестирование и финансирование. Вот все остальное это, – это инструменты, которые в той или иной мере сегодня запускаются и работают. И как раз Юницкий, как раз вернувшись из очередной поездки, Могу сказать, что как мы и ожидали, что после выставки в Дубае, 12, то есть после 12 апреля, наверное, реально 12 апреля, когда будет и смена этапа, и комментарии, то мы услышим э, очень много, скажем так, очень серьезной уже информации по развитию проекта и на Ближнем Востоке, и в Республике Беларусь. Вот, кстати, вот мне тут задают вопрос, э, что из Беларуси уходим и скоростная дорога теперь будет строиться не в Беларуси. Здесь, друзья, могу кого-то разочаровать, могу кого-то обрадовать, что ни в коем случае из Беларуси никто никуда не уходит, что работа по выделению земли идет самым активным образом. Власти Минской области демонстрируют э, самую большую э, ну, такую заинтересованность в работе. Буквально на этой неделе заместитель Анатолия Дуарчи, Минского замгенерального директора был в администрации области, где как раз согласовываются все документы по выделению земли, и я думаю, что прям в ближайшие, самые ближайшие дни мы услышим новости о том, что земля под скоростной участок 25 километров выделена, и все это, потому что сегодня этот вопрос уже остался считанными. И более того, я могу сказать, что интервью Юницкого, которое было на позапрошлой неделе, его очень внимательно, я думаю, смотрели и наши партнеры, и наши друзья. и некоторым было воспринято, что Skyway готовится уходить из Беларуси, и хотя Юницкий сказал, что мы ни в коем случае не хотим уходить, просто мы не можем бесконечно биться лбом а эту чиновничью стену которая непробиваемая, и мы лучше пойдем туда, куда нас зовут, где дают благоприятные условия. Я думаю, что определенные чиновники услышали это в свой адрес определенные вещи, и когда э, представитель э, встречался именно за уструнные технологии с, с, с, с, с замглавой администрации области, то было как раз все такое, что ни в коем случае вы не поймите, что мы затягиваем дело, просто есть формальные... Э, условия, которые сегодня выполняются. И мы не наоборот только за то, чтобы Skyway развивался в Беларуси. Поэтому, друзья, я могу сказать, что всех, кто пытается сейчас это выдать или желаемое за действительное, или на эту тему и родствуть, могу сказать, что нет, друзья, не дождетесь, в Беларуси будет. Проект развиваться, скоростная трасса будет строиться, и наоборот, сегодня диверсификация, как, как уже говорил Юницкий, что сейчас рассматривается как минимум три варианта по скоростной трассе, и я нисколько не исключаю, что скоростная дорога может строиться даже не в одном месте, а в двух или более одновременно. Это тоже, друзья... Наша безопасность, безопасность от произвола чиновников, о том, что завтра, я не знаю, там, ну, условно говоря, ничего не хочу плохого сказать про, допустим, министра транспорта Беларуси, хотя он всем своим видом, всем своим движением показывает, что он не одобряет Skyway. Но если завтра ему придет какая-то мысль, там, по каким-то причинам закрыть проект, и придет, то останутся другие направления, которые будут развиваться в других странах. Надеюсь, что все-таки профессионалы, надеюсь, что именно специалисты в области развития транспорта никогда таких решений, особенно глупых и необдуманных, принимать не будут. У нас уже есть пример правительства Литвы, когда они своими, ну, я бы сказал, просто варварскими методами заставили уйти SkyWay и лично Юницкого из, из Литвы в Белоруссию, и сегодня, я думаю, что уже... Очень многие пожалели о том, что это произошло и сегодня, кроме нас, конечно, потому что все, что произошло, это пошло на плюс развития и ускорению развития проекта Skyway. Все сделали очень хорошие и правильные выводы и, соответственно, это был очень хороший урок по построению дальнейшей безопасности, интеллектуальной собственности самого бизнеса и по развитию, и по отстраиванию именно концепции развития проекта Skyway, что сегодня и демонстрируется, и показывается в работе. Еще прям буквально в ближайшее время будут очень интересные новости по контактам Юницкого с высокого уровня чиновником ряда европейских стран. Поэтому это тоже, друзья, процесс идет постоянный. И как вы уже, наверное, привыкли поняли, и заметили, что я никогда не буду теперь произносить конкретные э, даты, страны, все, потому что это всегда интерпретируется доброжелательными или откровенными нашими врагами в той или иной мере так, как им нужно, поэтому... Вся информация, которая будет идти, она будет идти от Юницкого, как вот в прошлый, а мы будем с Алексеем, ну и все, всем нашим директорским составом Skyway Capital будем показывать, комментировать, дополнять именно с точки зрения понимания того, что происходит. И в этом плане, друзья, как раз вот я про Белоруссию вам как бы сказал, потому что очень много пошло слухов о том, что уходим, что чиновники давят. Да нет, друзья, это может быть у кого-то есть такие желания, но ничего такого не происходит. То, что э, это бюрократическая машина, и действительно она очень неповоротливая, и надо каждый раз все это толкать, это действительно так, друзья, что мы как э, именно инновационный э, транспортный проект не можем ждать и ходить, когда кто-то созреет, или это, у нас вопрос все идет очень быстро. И, и так уже по срокам наши партнеры, друзья, те, кто с нами с 2014 -го года, и так уже говорят, друзья, четыре года мы с вами, мы видим, что происходит, но хотелось бы уже выходить на какие-то дивиденды, на какие-то доходы, там, как в других инвестиционных компаниях. Здесь, друзья, мы изначально говорим, что проект радикально отличается от всего, что происходит, потому что все инвестиции 100% идут только в развитие технологии производства. И, соответственно, мы с вами все на одном ковчеге, который называется Skyway, где получать именно дивиденды от своей работы, от своей интуиции, от того, кто вошел на ранней стадии, может только тогда, когда проект начнет реализовываться. И наша задача как команды, и мы уже вам рассказываем, показываем, мы и так, друзья, открыты больше, чем хотелось бы или больше, чем необходимо для именно производственные и инновационные компании, мы говорим о том, что в этом году мы сделаем все, чтобы реально уже запустить адресные проекты, они начали реализовываться, для того, чтобы запустить механизм, когда можно будет, и кто хочет реализовать свои ранее приобретенные обязательства и перейти в другие формы, инструменты, которые сегодня существуют, мы все это готовим, и до, там скажем, до Экофеста или сразу после Экофеста такие возможности будут предоставлены. И дальше, что еще, друзья, очень важным моментом, я удивился, кстати, что мне задают особенно партнеры наши, которые давно-давно с нами, вот, и я посчитал нужным, что надо остановиться на, именно опять на этом моменте, как бы от основ Skyway. И я прошу прощения у тех, кто уже давно с нами, и соответственно уже считает себя профессионалом в Скайвее, но, друзья, я сознательно сейчас остановлюсь на аспекте, потому что мне пишет одна дама, которую я знаю уже более трех лет, которая в проекте, и она говорит, что вот я встретилась с профессионалами транспортными высокого уровня, они меня высмеили и показали, что Скайвей это не состоятельная технология, и что ничем она не отличается там, от э, монорельса и я ну, чувствовал себя там полной дурой, не знала что ответить, так сказать, и как бы это. И когда это пишут люди уже, э, которые более трех лет в проекте, то здесь, друзья, что говорить про новичкам, которые сегодня проводят ну, презентуют проект и когда сталкиваются с определенного рода скепсиками или недоброжелателями, как они отвечают. И здесь, друзья, я как раз несколько с другого плана хотел взглянуть и еще раз процитировать вводную лекцию Юницкого, которую он всегда проводит. А начать могу, друзья, с очень серьезного утверждения, когда вам задают вопрос, чем вы отличаетесь. Ну, более глупого вопроса не услышишь, потому что, когда человек задает вопрос, чем вы отличаетесь от монорельса или от транспорта на магнитном подвесе, это говорит о том, что человек просто не понимает вопросы, которые занимают Поэтому не обижайтесь на то, что он говорит. Это не то, что не профессионал, это это даже нельзя сказать дилетант, потому что дилетант это то, что знает поверхностно. А это человек, который не знает ничего. Поэтому относитесь это как к человеку, который не знает ничего. Так вот, э, оставим это за скобками. Друзья, что бы я хотел, чтобы вы сейчас понимали, и вы поймете, зачем я это ставлю. что Есть такое понятие, как идеальный транспорт. То есть сегодня все системы, которые существуют, транспортные, они не идеальны. И это очевидно всем, то есть здесь можно много говорить. Самолет, авиационный транспорт, который, да, самый безопасный, хотя мы видели и в Домодедово недавно упал самолет. Вообще в мире постоянно происходят катастрофы. Это тоже, друзья, техногенные катастрофы, которые неизбежны при эксплуатации. Так вот, самая главная беда, которую нам дает авиация, это миллионный тонн который сжигает каждый самолет за время своей эксплуатации, который он распыляет в стратосфере, то, что нам выпадает на голову в виде все, всего этого химического дождя, который есть. То есть каждый самолет убивает экологию так, что если бы мы осознали вред, который приносит авиация, мы бы давно их все порезали на металлолом. Но у него одно преимущество, он дает скорость. И пока мы не можем сегодня противопоставить другие скорости, мы меримся с этим самолетом. Так вот, соответственно, друзья, основная проблема самолета, это огромное количество энергии, которую он сжигает, это больше 10 литров керосина на одного пассажира на 100 километров, и, соответственно, та экология, которую он нарушает, это, как мы их называем, Алексей принял это название с самого начала, это птеродактили цивилизации, это птеродактиль, поэтому это вымерший уже с, с моральной точки зрения с технической точки зрения вид транспорта, но из-за того, что нет альтернативы, мы с ним меряемся. Поэтому говорить, что авиация идеальна, это глупость. Ее терпят только за то, что она дает высокие скорости. Автомобиль, друзья, мы говорили, это с точки зрения и энергетических затрат. Это 2-3 литра на одного пассажира на 100 километров, если там едет несколько человек. А если один человек, то это минимум 5 литров на 100 километров. Это та же экология, которая есть. Это земля, которая закатана под асфальт. Юницкий любят приводить цифру, что сегодня под дорогами закатаны две территории, такие как Англия под шоссейными дорогами. Но и второе, друзья, самое главное, с чего мы начали, это человеческая трагедия, это человеческие жизни. Автомобиль, друзья, уносит миллион жизней в год. Миллион. Только в России гибнет порядка 40 тысяч человек. Друзья, вдумайтесь в эту цифру. Поэтому это реально война, которая идет постоянно с машинами, с цивилизациями. И если кто-то говорил, что роботы заменят и так далее. На прошлой неделе видели огромная была реакция на то, когда роботизированная машина, как, произошло это, о чем много говорили, произошло в аварию, пострадали люди, и встает вопрос, что роботы на дороге, это ни в коем случае не безопасность, наоборот, это еще более усложнение ситуации, когда принимает решение даже не человек, а робот на дороге. Поэтому. Друзья, дальше, как, как мы говорим, что есть морской транспорт, но он плавает только от портов до портов. Есть железнодорожный транспорт, который также обладает своими. Вот, поэтому сегодня сказать, что идеального транспорта с точки зрения задач, которые стоят перед транспортом и которые сегодня нужны людям, не существует. Так вот, друзья, возьмите фразу на вооружение. Прошу ее записать, Я Леонид, обязательно ее покажи с, цит... с ссылкой на Юницкого. Skyway это идеальный сегодня транспорт. И идеальный не с теоретической точки зрения, друзья, мы с вами не теоретики. Юницкий сегодня не теоретик-изобретатель, который делает. Он генеральный конструктор ЗАО струнные технологии. Компания, которая реализует инженерные наработки научной школы, которую он создал именно для реализации струнных технологий. И сегодня струнные технологии это реальность. Она существует. И опять же. Существует формула, которую мы сегодня берем и которой мы пользуемся. И вам рекомендую, друзья, всем пользоваться в очень такой... Ну, я бы сказал, в жесткой и уверенной форме, как это может позволить себе Алексей Суходоев, который в декабре, презентуя технологию для блокчейн-сообщества, показал ролики по демонстрации испытаний юнибусов и юнибайков, производственную базу, изготовление юнилета, все, что сегодня происходит, а потом говорит, друзья, для кого это не аргументированно и недостаточно, прошу покинуть помещение, не будем тратить ваше и наше время, потому что технология существует, мы это за 4 года доказали и показали, и мы уже делаем дальше. Да, сегодня нет скоростной дороги, она будет показана в ближайшие там, месяцы, сегодня высокопроизводительная скоростная э, готовится к демонстрации, но бизнес на струнных технологиях, на городской низкоскоростной, то есть 150 км в час, юнибусы, юнибайки, юнитраки для скорости, юниконты, которые для контейнеров, это уже бизнес, который запускается, это уже реальность. Так вот, друзья, почему я говорю, что идеальный транспорт сегодня существует? Потому что он лишен всех недостатков, э, которые сегодня существуют у транспорта. У него идеальная аэродинамика. И в боевом листке вы это увидите, Леонид, обязательно. Представляю, что Жуковский, который рассчитал идеальную аэродинамику, это 0,043 для аэродинамики крыла, а Жуковский является отцом авиации, потому что благодаря его расчетам братья Райт построили самолет с подъемной силой и подняли аппарат э, 19 декабря 2000, э, тысяча, э, 1903 года, как раз день рождения авиации. И все это сделано с расчетом Жуковского. У него э, идеальная форма 0,043. Юницкий, продувая э, Юнибусы и Юнибайки в аэродинамической трубе, получил еще более лучшие характеристики, чем идеальная форма крыла у Жуковского. Но исходя из того, что сегодня подвижной состав, он обладает рядом ухудшением аэродинамики, сегодня декларируемое Юницким CX ⁇ это глобовое сопротивление подвижного состава это э, где-то 006 005 друзья чтобы было понятно это в 20 раз лучше чем у идеального идеального самолета спортивного автомобиля или э, самолета а это значит аэродинамика и затраты совсем другие и сегодня уже идет декларация это будет подтверждено только на уже испытаниях, где на 100 километров на одного пассажира будет затрачено в топливном эквиваленте не больше 100 грамм топлива. Соответственно, в низкоскоростном режиме, это Unibike, Unibus, это речь идет о меньше 1 литра на 100 километров. Никто не может дать такие энергетические характеристики. А второе, что трасса сама Skyway является и генерирующей станции по выработке электроэнергии, на которой же она потребляет, более того, она вырабатывает больше электроэнергии, чем необходимо для движения транспорта и пассажира, то можно сказать, что Skyway это система, которая не ухудшает экологию, а улучшает экологию. Таким образом, при движении сейчас юнилеты, которые будут продемонстрированы в сентябре 2016, 2018 года на инотрансе, они уже... Декларируется под скорости 500-550 до 600 км в час. То есть это вплотную подходит друзья, к самолетам, но это ноль выброски э, вредных веществ в атмосферу, это абсолютная безопасность по сравнению с э, самолетом и энергетические затраты превосходят более чем на два порядка. То есть 10 литров и 100 грамм, то есть можете сравнить вот э, характеристики. Соответственно, с точки зрения безопасности, если уже переходить к автомобилю, то э, Skyway будет абсолютно безопасный. То есть э, могут быть какие-то несчастные случаи внутри э, со здоровьем людей, но с точки зрения техники обеспечения движения безопасности Skyway будет Абсолютно безопасная система. И с точки зрения экологии, когда вдоль трасс еще и будет культивироваться с помощью технологий инженерной школы Юницкого, с помощью гумуса, соответственно, природа, то мы создаем не техногенную, а экогенную технологию, которая будет улучшать все параметры окружающей среды, при этом давая нам ту услугу, которая сегодня необходима человеку. И как мы уже говорили, что не снимая своих тапочек и своего кресла, тролли очень любят это говорить у нас там юни сауны юни э, что у нас там было юни джакузи когда можно в своем кресле перемещаться в любую точку земли когда будет реализован проект транснет и построена сеть а со временем когда мы говорили что сегодня мы уже э, задумываемся и юницкий уже начинает проектировать следующую сеть поколения это уже Skyway, то есть космическую дорогу когда в своем же Юнибайки в своей капсуле, вы можете со временем перемещаться еще на орбиту. Это пища для троллей, люблю, так сказать, на них смотреть. Пожалуйста, развлекайтесь, это флаг вам в руки. Так вот, друзья, складывается вопрос о том, что если эта система такая идеальная, а идеальная она почему? Здесь, кто слушал первые лекции Юницкого про дорогу, он всегда начинает это с, одного, с одной фразы, в том числе, когда он то выступал перед Академией наук и Белоруссии и перед МИИТом, то есть Московским Институтом Инженеров Транспорта, он всегда начинал с одной фразы. Представьте, что я про транспорт ничего не знаю, и мне надо переместить груз или человека из одной точки в другую. И поэтому он начинает раскладывать теоретические установки, которые идеализируют транспорт. И он говорит, мы убираем недостатки железной дороги, недостатки автомобиля, недостатки авиации, все это соединяем в одну систему делаем и получается, друзья, Skyway, эстакада идеальная система. Поэтому в этом плане, как и в одном хорошем анекдоте, учите матчасть. понимаете чем Skyway отличается от всех других систем. Поэтому здесь можно четко сейчас понимать, что с сегодняшней технологическими параметрами Skyway это идеальная система. И поэтому ее можно сравнивать только с такой же технологической системой, которая будет реализована. Почему нельзя Skyway сравнивать сегодня с Hyperloop? Потому что Skyway – это реализуемая технология, которая уже имеет практическое применение. А Hyperloop вот в Дубае опять, мы с Виктором говорили, Юницкий, там Hyperloop будет опять представлен стендом на Дубае. Но, друзья, как можно серьезно относиться к технологии, которая показывает фанерную трубу, показывает мак макет того, кто сидят, макет человечки, виртуальные очки и говорят, что ребята, вот это вакуум, и здесь будет двигаться подвижной состав. Ну, друзья, это ну, глупо, но это знаете, с чем можно сравнить? Тоже у нас с Юницким были очень такие свои отношения с вице-президентом Российской Академии Наук, таким шарлатаном от науки, неким господином Велиховым когда он Юницкого назвал лженаукой, а, соответственно и запретил ехать технологии Skyway на выставку в Японию. Это был, по-моему, 2006 или 2007 год еще, а сам при этом повез на выставку в Японию модель как Кто не знает, это генерация электроэнергии в магнитном поле, термоядерный. Термояд, соответственно, в магнитном поле. Так вот, он повез пластиковый макет дома, в котором горит лампочка, и сказано, что там идет термоядерная реакция, где-то 6000 градусов температура, и идет расклад гелия там, на, на соответственно, компоненты выработка электроэнергии. Представляете, да, что сегодня на Земле управляемую термоядерную реакцию еще никто получить не мог. А, вот, а ящик, который изображает и который вице-президент Академии российской наук показывает как научный центр, то есть это вот такое же шарлатанство, как сегодня а, последователи Илона Маска показывают макет а, фанерной трубы и говорят, что там будет вакуум. Но, друзья, вы сделаете сначала вакуум, вы проведите сначала все испытания, вы проведите сначала все шлюзование которое сегодня есть, а потом говорите, что вы создали технологию. И на одном из вебинаров, прям буквально через, наверное, один, это по просьбе наших друзей из арабского мира, они попросили Юницкого сделать анализ именно конкретной трассы Skyway, это Дубай, Абу-Даби и сравнением с хайперлупом. Он с инженерной точки зрения разложил. И я вам с удовольствием все эти выкладки покажу, и я могу сказать, что вывод такой, что и по безопасности, и по скорости, несмотря на то, что там декларируют скорость 1200 км в час, а у SkyWay Юницкого не более 500 км в час, скорость перемещения из Дубая в Абу-Даби будет на SkyWay выше. Но это мы с вами, друзья, обязательно еще на цифрах и на расчетах с вами увидим. Так вот, сегодня... Вопрос о том, что сравнивать теоретическую разработку с практической реализацией технологии, которая есть, невозможно. Поэтому SkyWay сегодня можно будет сравнивать только с работающими прототипами других вариантов. Но, исходя из того, что я уже сказал, что Юницкий подходил к проектированию технологии SkyWay как идеальной транспортной системы, создать более идеальную, ну, наверное, практически невозможно. Можно оптимизировать, чем сегодня занимается Юницкий. То есть были примен... стальные струны, стальная головка рельс-колеса сегодня уже переходит на углепластик, углеволокно и совсем другие характеристики, совсем другие габаритные и прочностные сегодня уже показатели. И это подходит к тому, что Юницкий уже говорит, что одним пролетом гибкой трассы можно проходить уже до 7 километров. При этом толщина э, и вся путевая структура будет э, там чуть тол толще телефона, айфо, ну, смартфона iPhone. Вот, поэтому э, это уже совершенствование и оптимизация. Но то, что более оптимальной и совершенной системы, которая сегодня позволяет сделать техника, реализовать практически невозможно. И поэтому, когда вам говорят, чем Skyway отличается от монорельса или от... Э, э, поезда на магнитном подвесе, то отвечать можно один, это не идеальная система, она для того, чтобы двигаться требует энергию и загруж... загряз... загрязняет окружающую среду, а Skyway это идеальная транспортная система, которая перемещается, не требует Внешней энергии, то есть это не вечный двигатель, друзья, только глупостей не говорите, а эта система в общем, то есть трасса SkyWay, она сама является и производителем электроэнергии, то есть вы видели это и ветровая энергия, и солнечная энергия, и э, тепловая энергия, ну в общем там целый ряд направления, которые сегодня идут по преобразованию одного вида энергии в другой. Вот. Так вот, э, этот преобразователь достаточно для того, чтобы и потреблять энергию для движения, и давать вовне. Поэтому такой вопрос. Вы можете себе представить э, САПСАМ, э, скоростной поезд, который не потребляет электроэнергию и не загрязняет окружающую среду, а наоборот улучшает экологию вокруг, и еще выделяет электроэнергию. Вот Таких систем, друзья, не существует. И вот вам ответ, чем SkyWay отличается от других систем. Я специально на этом сегодня, друзья, заострил внимание, потому что, когда, казалось бы, корифеи SkyWay задают такие вопросы, то, наверное, на, пришло время на это говорить. И именно говорить в том ключе, что, друзья, мы это создали. Мы это показываем. У нас сегодня э, наш... Эко-технопарк работает уже как туристический вообще полигон, то есть туда постоянно уже ездят, то есть уже туда просится огромное количество зевак и туристов, уже идет жесткое отсечение, потому что если туда при, сейчас привозить всех желающих, которые высказывают желание приезжать и посмотреть, то, э, во-первых, Юницкий и все сотрудники КБ только бы занимались, что кому-то что-то показывали. Поэтому, друзья, туда идет сейчас очень жесткое ограничение по тому, кто туда приедет. Вот мы для наших партнеров SkyWay Capital сделали определенные условия. Кто их выполняет, то мы будем регулярно приглашать и проводить встречи в экотехнопарке на производстве. Э, инвесторы, мы их также сейчас очень жестко ставим. Критерии по каким э, можно заявиться и претендовать на то, что вы приедете и вас будет там кто-то встречать э, в экотехнопарке. Ну и второй вопрос, э, очень важный, это, друзья, давайте уже готовиться к экофесту где мы с вами увидим и новую разновидность суперлегкой э, системы Unibike и Unibus, и грузовые модули, и как минимум 5 разновидностей подвижного состава пассажирских, и нашего уже любимого э, дрона, который будет в автоматическом режиме строить удаленные опоры в горах и в болотах. Это те проекты, которые сегодня ну и, друзья, я могу сказать еще, добавив, наверное, Алексей на следующем вебинаре более подробно об этом скажет, что мы из точки зрения именно и блокчейна, и всей технологии оцифровки реальных производств покажем уникальную вещь, когда параллельно работе подвижного состава идет генерация, идет работа уже в сфере блокчейн и реально показывается экономика. Это также будет уникальная вещь, это взрыв с точки зрения уже экономики э, конкретных токенов, конкретных блокчейн. Поэтому очень много будет чего, друзья, интересного, поэтому мы рекомендуем всем, кто в нашем проекте, кого приглашают и для себя определить, что участие в такого рода мероприятиях это крайне будет интересно и желательно, и тем более, что это будет очередной переломный этап во всем проекте, который будет двигаться дальше, и я могу сказать, что после Экофеста буквально там меньше, чем через месяц будет уже инотранс в Берлине, а инотранс, друзья, это, это будет взрыв в сфере транспорта, и здесь без преувеличения могу сказать, что Skyway будет изюминкой соответственно, всего и инотранса. И SkyWay, если мы говорили 2018 год, это год становления SkyWay, то 2019 год, это просто будет объявлен годом SkyWay, потому что мы будем с вами уже запускать и реализовывать. Я сейчас не, не, не берусь сказать, какое количество проектов, но то, что это будут не десятки и даже не сотни, это, друзья, абсолютно точно. Вот, поэтому... Друзья, давайте, я за вопросами не следил, потому что у меня была определенная цель и задача сегодня, э, довести так, струны до, пока на стадии экспериментального полигона, действующих дорог, ст, стадии эксплуатации нет. Ну, Михаил, тут эти все, знаете, все скептики, которые сначала нам говорили, что мы не соберем КБ, потом не построим опытный час, сейчас говорят, что мы что-то не сделаем то, сейчас говорят, а когда у вас будет... Э, то есть, опять же, что значит «нет в стадии»? У нас четыре трассы эксплуатируются в экотехнопарке. Эко четыре. Мало? Ну, сейчас готовится еще одна. Будет пятая трасса. Да, нет скоростной системы, она сегодня спроектирована и построена первый километр, и сейчас, когда закончится отвод земли, начнется строиться 25 километров. Скоростной модуль будет показан на, и на трансе в Берлине. Что еще надо? Что еще не сделано? Поэтому, друзья, вот такого рода скептики, они будут постоянно. А этого у вас нет, а потом этого нет, а потом этого нет. Так вот, друзья, я могу сказать, те, кто за нами следит с 2014 года, друзья, в 2014 году мы собрались с Юницким, там еще ряд людей, у нас было там 5-6 человек, когда мы начали вести первые вебинары, мы сказали, друзья, мы это сделаем, и сегодня мы это сделали. И сегодня, когда стоит вопрос, а почему там вот у вас в меморандуме сказано то, этапы чуть сдвинули, ну, во-первых, друзья, меморандум это рамочное определение, то есть это вектор, который идет. И я могу сказать, мы не на шаг не отошли, более того, сделали намного больше, чем предполагали в 2013 году. А то, что скоростная система, друзья, сегодня только начинается, сейчас уже, окончательное принятие решения по земле, то это не наша проблема, это проблема, которая нашего взаимоотношения с властями, с бизнесом, который проводит определенные согласования или мешает определенным согласованиям. Поэтому здесь, друзья, с точки зрения анализа, сделано намного больше. Какое решение принято по Краснодару после вашего общения с администрацией города края? Так, не было еще никакого, не то, что я каюсь, как бы, тут то, что меня с, ребята с Красноярска просили связаться с вице-губернатором по Краснодару. Я честно могу сказать, что несколько оставили это на, втор, на такой план, что мы к этому разговору вернемся после возвращения из Дубая. Э, с выставки из Дубая. Мы с, Алексе, э, с Алексеем вернемся где-то числа 11 или, 12 или 13 э, апреля с Дубая, там, где будет проходить выставка у нас там будут переговоры, как раз все, что связано уже с запуском э, именно по проекту блокчейн вот, для Skyway, поэтому после этого мы вернемся, потому что надо обсуждать конкретные вещи, поэтому надеюсь, что э, вопросы будут. Так, льготных билетов откроется с 31 марта и всего на несколько дней. Примерно, пожалуйста, июль или август, начало, середина или конец месяца. Так, я, я сказал уже, что Экофест будет август, скорее всего, вторая неделя августа. Это определится, как уже сказали, до 1 мая это будет объявлено, вот, то есть как минимум за 90 дней, чтобы было, точнее, было больше 90 дней до Экофеста. И дата будет связана только с техническими параметрами, когда весь подвижной состав можно будет собрать в Экофесте с разных выставок. Потому что сегодня одновременно идет участие в различных выставках по всему миру, где надо демонстрировать подвижной состав. Ну и, соответственно, для того, чтобы на Экофесте было представлено максимальное количество образцов, вот как раз все это будет собрано. И пока речь идет о начале августа, то есть, скорее всего, это первая или вторая неделя августа. Так, экспериментальная трасса не перевозит пассажиров по маршрутам. Да, не перевозят, это точно. Так, могли бы вы дать немного более развернутые пояснение по, соглаш... по партнерским соглашениям. В частности, насчет ссылок, как когда поедут. Не понял вопрос. На кафесте 48 местный, когда его начнут испытывать и что мешает начать испытание? Ничего не мешает, он... В, пол, в полной проработке ходовая часть, насколько я знаю, уже испытана, и когда придет время, это самое ближайшее время, 48-местный юнибус будет показан. Более того, опять же, исходя из приоритетов и задач, параллельно с этим 48-местным юнибусом, вы заметили, что он был показан на Экофесте, а Юникар... Э который уже тоже у нас был показан в 18-местном варианте, а может он быть до 48 он был изготовлен и показан на выставке транспорта России именно для легкой системы, потому что он с точки зрения построения уже практического бизнеса оказался более э, востребованным, больше, более необходимым. Поэтому на, на нем э, было сосредоточено больше внимания, но тем не менее э, Берельсовый Юникар, насколько я знаю вот э, из последней, информации, что он готовится к ходовому испытанию. Из Красноярка содействие проекту. Так, ну это сам, на, на, наши друзья, то есть видите, да, спешитесь по, э, это, по чату из Красноярска свои координатами. Спартак, там, Филипп, дай, дайте свои координаты, чтобы на вас выше. Получается, что весь подвижной состав только в единственном экземпляре. На сегодняшний момент да, потому что нет пока возможности дублировать и развивать производство, потому что все производственные мощности экспериментальные, они сейчас заняты. И самое главное, что каждый подвижной состав создается под определенную задачу. Поэтому на сегодняшний момент подвижной состав, по-моему, там уже... Юникар, по-моему, и Юнибус, кажется, во втором экземпляре сейчас вот закладываются, но пока они все, да, в единственном экземпляре, потому что пока такой возможности нет. Это то, что Алекс задает вопрос. Так, Спартак, дай свои координаты по Красноярску, чтобы там связались с тем, с кем можно... Так. Ну вот, друзья, по тем вопросам, которые на сегодняшний момент стоят, мы все, все постарались их как бы там собрать, собрать и учесть. Вот. Давайте, друзья, по смене дисконтам относиться все-таки более так с, собрано с точки зрения, что не надейтесь или не откладывайте на последнее, что, на последние даты, что буду все делать в последний момент. Это неправильно, потому что все-таки сейчас решение принято довольно, ну, это, это, это правильный подход, подход по сути, что смена дисконта объявляется почти за месяц, более чем за три недели, соответственно, в определенный час, момент, она должна быть реализована и закрыта, Поэтому, потому что это большая, скажем так, работа, большая ответственность. И вы видели отчет за устроенные технологии, за десятый этап, что проделано и продемонстрировано. Это все-таки очень и очень такая серьезная и значимая работа. Вот. Но что, друзья, давайте тогда двигаться дальше. Со следующей недели... Мы уже начнем вести еще, ну не со следующей недели, то есть с выходом с сайта мы начнем уже комментировать и показывать ту информацию, которая связана именно с токенизацией SkyWay и запуском блокчейн-платформы. Вот. Мы готовим сейчас обучение, именно сначала естественно, что надо потренироваться на кошечках для обучения, этими кошечками в данном случае это будут директора SkyWay Capital, то есть мы проведем обучение как работать именно с инструментами платформы, потом будем проводить уже с региональными лидерами и с э, лидерами регионов, с топ-экспертами, потом уже будем выводить это на более такую массовую. Ну и основная задача, конечно, это обучать людей уже по подготовке и по продвижению адрес и по запуску адресных проектов. Это основная цель платформы, это запуск адресных проектов и обеспечение уже их и сопровождения и привлечение инвесторов и инвестиций для того, чтобы строились, и реализовывались адресные проекты. Соответственно, как вы понимаете, это мы работаем несколько на перспективу, это не связано с закрытием корневой технологии, корневого входа. Это несколько-несколько другие задачи. Хотя, как я уже говорил, друзья, вопрос по скоростной системе не исключено, что она будет выделена в отдельный проект, Будут выделены, запущены отдельные э, такие структурные токены и привязанные к акциям. И как раз будет такой совместный пакет. Но, друзья, могу сказать, что это пока еще на уровне проработки. Вот, то есть мы пока не знаем, будет это востребовано или необходимо или нет. И как это реализовать, соответственно, практике, это тоже вот сейчас большой-большой вопрос. Почему нет вебинаров Мирошниченко? Ну Я не могу сказать. Я знаю, что Григорий Михайлович регулярно ведет встречи в, в Челябинске офлайн и регулярно ведет э, Гузель с, с Виктором, соответственно, вебинары. По Григорию Михайловичу сейчас пока не могу сказать. Были определенные разногласия по поводу доведения информации там, но сейчас, по-моему, никаких нет, поэтому я, я во всяком случае надеюсь, что Григорий Михайлович в ближайшее время, во всяком случае, для своей структуры для своей аудитории будет вести вебинары и встречи обязательно, потому что э, то, что он говорит, всегда очень мотивирует, всегда очень интересно и, соответственно, побуждает людей и работать самим, и привлекать еще других, других партнеров. Это, это мое личное отношение к тому, что делает э, Григорий Михайлович. Так, что можно будет делать с токенами базового актива? Юрий, следите за сайтами, за обучением, все узнаете, как мы уже говорили, здесь тема Skyway и развития технологий Skyway, блокчейн это один из инструментов, который будем говорить и который, по, по которому будем обучать. Ну что, друзья, так, Андрей, еще какие-нибудь более такие интересные вопросы есть. Как там у нас по троллям по сегодня? Что-то даже без них стало как-то как скучновато. Либо тролли выдохлись, либо, так сказать, темы у них для разговоров нету. Так, как насчет серийного производства для первых адресных проектов. Но, друзья, по серийному производству здесь я сразу вас отсылаю к первоисточнику, к интервью Анатолия Давида Шеницкого, который он дал перед завершением этапа. Как раз он как раз сказал о том, что производство готово, Два, две производственные площадки уже оборудуются и запускаются, сейчас готовятся еще по мере заказов, Поэтому, соответственно, как будут потребности и запросы на производственной площадке, все это прорабатывается и делается. Тролли, наверное, побежали инвестировать. Ну, наверное, друзья, наверное. Поэтому, да, еще сразу могу предупредить, друзья, что у нас есть очень такая информация, что готовится очень-очень серьезный всплеск, такой выплеск, негативной информации по Skyway, лично по Юницкому. Вот, скорее всего, не оставят в покое и основных членов команды. Вот, и Надежду Геннадьевну, и на меня тут определенный вещь. Поэтому, друзья, соотноситесь к этому с определенной формой юмора. С определенной формой, так сказать, уже профессионализма и оценки, потому что по мере развития и по мере нашего успеха э, желающих вылить грязи будет все больше и больше. Поэтому я сейчас даже уже это не комментирую, просто это нельзя сказать, потому что каждый раз, когда такая вещь происходит, меня сразу начинают закидывать, там, как вы к этому относитесь, что происходит. Друзья, относимся точно так же, как и э, какой год, там, год и два и три назад. Так, из карбона только на Экофесте покажу. Да, а где его еще хотите увидеть? Она как раз... Э, ну, тут, во-первых, не из карбона. Карбон никто не произносил. Мы говорили, что углеволокно. Карбон это тоже, конечно... Вот, соответственно... Карбон это тоже углеволокно. Тут просто настолько интересные комментар комментарии по э, этому саму иду, друзья, что я даже, так сказать, это да, даже забавно, так сказать, это ну, молодцы, на -на наблюдательные, так сказать. Все это. Вот. это как и к прошлому Экофесту, друзья. Многое будет, то, что мы увидим с вами на Экофесте, не, не показывается не потому, что есть какой-то секрет, или, э, скажем, там не, не хочется показать, а просто под дерево цели, то есть задачи, которые распараллельны, которые сойдутся в одно время, в одном месте, они будут замкнуты именно на Экофест. Поэтому многие, то, что вы увидите, будет именно и планируется, и показано, только только на экофесте. Поэтому здесь не какое-то, так сказать, это. Да-да-да. <смех> тут... <смех> тут... ох, интересно, в перископе. так Вот. А разница, знаете, в чем вот я перископе могу сказать, почему в перископе идет обсуждение? Потому что в камеру, которая идет в комнате, она более узко схватывает, а я настраивался по ком.. По... По камере на комнату, поэтому тут просто народ обсуждает, что у меня в кабинете за спиной находится. Вот они увидели, так сказать, подушку, на которую я сплю, потому что я в своем кабинете прямо сплю. Вот, и поэтому увидели подушку. Вам-то ее не видно, а этим, кто в перископе, подушку увидел. Ну и пишут мне, так сказать, что что постель не убрал. А я, честно говоря, не заметил, что э, подушку видно в камеру, поэтому ну что делать? Могу сказать, да, на, спим на своем рабочем месте, соответственно, подушку, ну ладно, в следующий раз уберу, э -э -э, уберу это. Задаю в Перископе вопрос, вы сейчас в персональном юнибусе? Э -э, могу представить, что да, но, к сожалению, пока э -э, пока, но, к сожалению, пока нет. Но не, недалек тот час, когда, друзья, будем вести и встречаться с вами уже непосредственно и в юнибайке. Так, друзья, еще я вас в прошлый раз ввел в заблуждение. Значит, первая конференция онлайн Skyway была 29 ноября, в субботу, комплекс университетский. Это Патриархии, Московской патриархии. Вот, соответственно, это была первая офлайн конференция, поэтому завтра у нас юбилей четырехлетнее проведение. Первой конференции, на которой я познакомился с Алексеем Суходоевым, я первый раз увидел, до этого общался только по скайпу, с Андреем Хавратовым я увидел, Арманда, Игоря Хальзова, э, но если кого-то забыл, то Виталия Скалебока, э, Влади, Олега. Владимира, Владимира, Константина Константинова из Владивостока, очень-очень многих, вот с кем уже все эти годы работаем и идем очень так сказать, плотно. Вот завтра первая такая конференция, которую мы провели и в нашем боевом леске, это Леонид обязательно вставь, ставим видеоотчет, не видео, фотоотчет, фотографии с этой первой конференции, если кто-то себя там увидит то будет, будет очень, э, очень, э, о, очень интересно. Так, Сашенька тут пишет, четыре года, а ВОЗ и ныне там. Ой, друзья, как я, не то что люблю, я, как, когда мне пишут, что я наблюдаю за 4 года, и у вас за 4 года ничего не, не изменилось, я всегда говорю, э, либо вы идиот, потому что смотреть и не видеть нельзя, либо вы куда-то другой смотрите, потому что ну, трудно человеку сказать, что ты идиот. Просто люди смотрят куда-то в другое место. И если они в это другое место смотрят 4 года и видят одно и то же, ну, тоже, наверное, проблема у этих людей. Вот, поэтому э, здесь что я могу сказать, что Сашенька, ну, это очередной какой-то такой деятель, который видят, То есть, когда я вам привожу пример, что полгода назад мы с Юницким говорили об дроне, который мог бы использоваться для строительства в труднодоступных горных местах и болотистых, и когда Юницкий заявляет, что этот дрон сегодня уже переходит в стадию испытаний, но если, друзья, у кого-то ничего не происходит, ну, что я вам могу на это сказать? Ну, не значит, не происходит, и то, что буквально... Там меньше полугода назад Юницкий встретился с ребятами, которые разрабатывают э, путевые, ну, углеволокно, соответственно, с применением в различных отраслях. А сегодня уже строится, друзья, не проектируется, нет, а строится и говорим, что планируется на Экофесте уже показать трассу с углеволокном. Тоже, друзья, что если не происходит. Вот. Ну и, соответственно, что мы уже участвовали в двух инотрансах, друзья, где участвуют только... Компании, которые могут представить инновации в сфере транспорта. И в прошлом «Инотрансе» был показан «Юнибайк» и «Юнибус», который сегодня сертифицирован. А в этом «Инотрансе» будет показана машина со скоростью до 600 км в час с расходами топлива в районе 100 грамм на одного пассажира на 100 километров. Если вы хотите сказать, что ничего не происходит, куда вы смотрите, ребята? Если вы туда смотрите и там вот это все и нарисовано, но ну, может, вы и картинку поменяете? Вот, я вот думаю, что есть... Планируется ли развитие бизнеса на дронах? Нет, сразу могу сказать, что никакого бизнеса на дронах не планируется, в том плане, что все производство дронов, которое будет налажено, оно будет потребляться SkyWay. Потому что дроны это составная часть технологии строительства. Это автоматизированный комплекс, который может выносить и собирать опоры на 3-5 километров в труднодоступных местностях, где построить технологическую дорогу дороже, чем, собственно, дорогу Skyway. Поэтому дрон – это технологический робот, который встроен в систему управления. Сразу могу сказать, что дрон будет работать на блокчейне, будет работать с использованием технологии блокчейн, и, соответственно, вся его экономика будет уже оцифрована и токенизирована. Это для тех, кто что-то в этом понимает, и для кого это что-то из себя углеволокно будет дешевле железо в разы, но тут сказать, да, друзья, тут углеволокно, оно может быть с точки зрения удельного веса, оно может и дороже, чем металл, но его в разы надо меньше и оно в разы технологичнее, поэтому это действительно, но опять же, друзья, это пока научная разработка, это нельзя сказать, что это промышленное применение, это экспериментальная отработка новой технологии, для чего, друзья, как раз, экотехнопарк и нужен, и почему мы говорили, что экотехнопарк построен на ближайшие сто лет, потому что там постоянно будут отрабатываться новые узлы, агрегаты, компоненты, материалы, которые потом будут уже переноситься на массовое серийное производство. Ну все, друзья, на этом я с вами прощаюсь на сегодня. Строй Skyway, спасай планету – это наша задача для того, чтобы меньше было горя, меньше было смертей, меньше было... Проблем вообще на этой земле. Для этого, друзья, мы и работаем, и реализуем те технологии, которые есть. Поэтому спасать планету – это наша работа. Вот мы объединяем мир. Это мы с вами тоже говорили. А на следующей, э, на следующей неделе Алексей вам покажет еще один наш очень важный сленг. Это сленг платформы. Но я оставляю это право показать ему именно тогда, когда он будет, еще покажет вам сайт уже непосредственно... Токенизированная платформа, которая работает в рамках проекта Skyway на оцифровку именно будущих адресных проектов. Все, друзья, на этом я с вами прощаюсь. До новых встреч и не забывайте, что 12 апреля 23.59 приближается неумолимо и таких условий не будет больше никогда. Все, друзья, до новых встреч.